Планетарные миксеры «Апач» производятся на заводе с высокой ответственностью за качество продукции, осознанная специализация на хлебопекарном и кондитерском оборудовании, выверенные технические решения, высокое качество, высокая надежность. Завод самостоятельно изготавливает все комплектующие, в том числе рабочие органы. Серьезный металл, основательные механизмы. Все оборудование высокопрофессиональное, рассчитанное на значительные нагрузки и высокую интенсивность эксплуатации. В линейке планетарных миксеров Apache представлены настольные модели с объемом дежи 5, 8, 10, 20 литров и напольные модели с объемом дежи 20, 30, 40, 60 и 80 литров.